Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел, и в этом видео я хочу сделать обзор программы или приложения для компьютера Instagram, с помощью которого можно загружать фотографии в Instagram. То есть, в предыдущем видео я показывал, как можно зарегистрироваться в Instagram с компьютера, а в этом видео я сделаю обзор этого приложения. Итак. Запускаем это приложение, то есть вот так вот оно выглядит. Далее здесь мы вводим наш логин и пароль. Нажимаем войти. То есть после того, как вы зарегистрировались, вам нужно будет заполнить ваш профиль. Для этого вот нажимаем вверху на вот эти три квадратика. И здесь мы можем сразу найти друзей с Фейсбука, найти друзей с Твиттера, с ВКонтакте. То есть здесь нужно будет авторизоваться. Далее, здесь вот мы можем детектировать профиль, нажимаем на эту кнопку. И здесь можем заполнить все наши данные, то есть наше имя. Наш логин мы можем поменять, добавить ссылку на наш сайт, сделать описание о себе и также добавить свою личную информацию. То есть, это мы, допустим, сделали. Далее вот мы здесь можем изменить пароль, выбрать, какой у нас будет аккаунт, то есть, закрытый или открытый. И такие вот настройки, как связанные аккаунты, уведомления различные, качество загрузки. То есть это вот все здесь также можно настроить. И вот еще есть раздел поддержка. Можно почитать о инстаграме, информацию, правила различные. То есть очень много настроек. Кому интересно, то может здесь э, все посмотреть и изучить. Итак, давайте я покажу основные разделы, то есть вот фотография. Для того, чтобы ее изменить, мы нажимаем левой кнопкой мышки, можем удалить нашу фотографию или сфотографировать. И также мы здесь можем ее установить. Итак, далее. Для того, чтобы загрузить фотографию, нам нужно нажать вот на вот эту кнопку внизу посередине далее у от нас открывается вот такое вот окно мы нажимаем на галерея здесь выбираем другие open файл нажимаем и выбираем ту картинку которую мы хотим загрузить вот, картинка у нас загрузилась мы можем ее немного обрезать, то есть перетягиванием влево или вправо. Давайте вот так сделаем. Нажимаем на вот эту вот стрелочку далее. Здесь мы можем сделать различные настройки для этой фотографии, то есть сделать светлее или темнее. Добавить контраст. Яркость. То есть много интересных есть настроек. Так, это мы сделали. Нажимаем на стрелочку «Далее». Вот, здесь мы можем добавить описание к нашей фотографии. Здесь мы можем отметить пользователей. То есть нажать на вот эту вот фотографию и в поиске найти логин какого-то человека если он здесь у нас будет на фотографии. Также мы можем добавить местоположение. То есть пишем какое-то место и здесь оно у нас будет. Так, также можно поделиться ВКонтакте. Ну это я пока еще не делал. Вот, то есть это вы, допустим, сделали, нажимаем вот эту на кнопочку опубликовать, то есть на вот эту вот галочку. Вот у нас появляется наша фотография, мы можем вернуться обратно к себе на стену, то есть вот эти вот кнопки вверху, это получается наша э, лента, скажем так, наша стена. Вот, то есть мы можем посмотреть здесь наши фотографии, можем поставить лайк нашей фотографии здесь мы можем вот нажать на комментарий и добавить какой-то комментарий или что-то так вот так вот делаем комментарий написали так еще какие разделы здесь есть то есть э, можно посмотреть кто нам поставил лайки кто на нас подписался, то есть вот нажимаем на вот этот вот значок сердечка, и здесь у нас показано, какие действия были с нашим аккаунтом. Если мы вот нажмем на подписки, то здесь показаны действия наших подписчиков, кто на кого подписывался и кто какие действия производил. Далее <coughs> вот такой вот еще есть. Очень полезный раздел как поиск. Здесь мы можем искать людей, которые нам нужны. Или какие-то места. То есть, допустим, мы ищем какой-то город. Допустим, Одесса. Нас выдают э, все аккаунты, которые есть с этим именем. Также можно искать по хэштегам вот этот вот раздел и по геолокации, то есть по месту расположения. Так это, я думаю, понятно. И вот первый раздел, это получается как бы наша новостная лента, то есть здесь отображаются все посты наших подписчиков, то есть тех на кого мы подписаны. Ну и кнопочка «Возвращаемся в наш аккаунт». То есть, вот эти вот нижние кнопочки — это как бы основные для работы в этом приложении. Вот, так что вот такой вот обзор приложения для работы в Instagram. А если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И в следующем видео я буду рассказывать, как можно продвигаться в Инстаграме. The cause it's there.